Что такое в рамках разумного в нашем понимании? В нашем понимании эффективно тратить от 9 до 15 максимум, максимум 15% от своего дохода реинвестировать в такие системы, в продвижение, в рекламу, в частности, мы сегодня говорим про клиентов. Да? То есть, зарабатывая 100 тысяч рублей, реинвестировать 15 в рекламу. До 15, от 9 до 15, может меняться в зависимости. Ну, система эффективности может, ну, может же сильно зависеть от того, как вы все настроили. Поэтому и стоимость вашего клиента может тоже отличаться. Итак, зарабатывая 100 тысяч рублей, мы реинвестируем до 15 обратную рекламу, от 9 до 15. Зарабатывая там 200 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, допустим, мы там до 45 тысяч, да, инвестируем обратно в рекламу. Зарабатывая там... 600 тысяч рублей умножаем все время, там, на 3, на 2. Это, там, до 90 тысяч рублей мы инвестируем в рекламу. Вот если бы я вам до этого сказал сразу, ребят, готовы ли оплатить 90 тысяч рублей в рекламу? Это такой же вопрос с подвохом, как я сделал в самом начале, да? Классно ли делать 6 сделок, там, 10 сделок? Здесь такой же вопрос. Классно ли тратить 90 тысяч рублей в рекламу? Ну, нет, это дорого. А если при этом зарабатываешь 600, это эффективно или неэффективно? Вопрос, ребят. Как вы считаете, эффективно ли тратить от 9 до 15% на рекламу в месяц? При том, что мы выполняем вот эти все эти условия, про которые сегодня говорили, да? Клиенты приходят автоматически, без вашего участия, прогретые, и вы тратите на это от 9 до 15% от вашего дохода. То есть 90 тысяч уже не кажется совсем какой-то заложенной суммой, когда ты понимаешь, что это приносит совершенно другие деньги. На самом деле, очень мало сфер, очень мало бизнесов, которые, в принципе, могут работать с такой эффективностью. В принципе, это даже очень хорошо. Денис с вами полностью согласен, так и есть. К сожалению, не у всех так получается. То, что я говорю, вот это эффективно, к сожалению, у многих получается совершенно иначе. Я сегодня уже тут писал в чате да, у нас, что очень много времени денег это не окупается. Просто потому, что система, я не знаю, где у вас конкретно просадка конкретно в вашем случае. Просадка может быть где угодно, на этапе продажи, на этапе заявки, на этапе стоимость привлечения, стоимость привлечения клиента, да, на этапе там, чего угодно, где угодно может быть просадка. Мы смотрим на всю систему целиком. Нельзя говорить, реклама дорогая или недорогая. можно сказать, выгодная или невыгодная в полном цикле сделки. Вот так мы только должны оценивать наши вложения, физические ресурсы, любые другие временные и в том числе денежные по полному циклу сделки столько вложили столько получили устраивает на результаты или нет то есть вообще нет в принципе понимания понятия такого эффективный или нет можно сказать эффективней или нет можно сравнить нет абсолютного значения эффективности то есть ты не можешь сказать это эффективно а это нет есть эффективнее, неэффективнее. вот так делаю эффективней вот так делаю неэффективней чем было до этого Значит, возвращаясь обратно делаю что иначе таким образом выстраиваю такую систему при которой меня устраивает те ресурсы, которые я вкладываю, то время, которое я вкладываю в свою работу и ту отдачу, которую я получаю. Потому что мы убедились уже с вами, что сегодня никто не готов работать в месяц в году на износ и при этом получать хороший результат. Все готовы нормально пахать, никто не говорит, что надо будет отдыхать, да? Но нет такой системы, где ты вообще ничего лежишь на память, ну может быть и есть, конечно, где ты лежишь на память, загораешь, ничего не делаешь и получаешь супер результат. Ну, поработать придется, как ни крути.